Тебе отличные данные для мастера единоборств. Если когда-нибудь ты сумеешь направить сы в нужные каналы, ты сможешь даже летать. Уж кому-кому, о -кому, а тебе это дано. Ты готов взять на себя задачу борьбы со злом. Задачу, которая приведет к сохранению мира во всем мире. бутылки бутылке кефира полбатона, а я сегодня дома один Я лучше дома посижу И на диване полежу Зачем мне это платит? Ведь у меня так много других клевых занятий Один полный, два пустых, да? Покрутил, погадал, думал, шарик угадал. Посмотрел, посмотрел, да? За хорошее зрение 100 рублей премия, да? Ты у нас шарик находится сейчас. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, aha, uh -huh, and sleep with me. Ну вот что ездовые собаки блядь, Это я слышал А вот чтобы ездовые коты Да не спасти тебя! Да не спасти тебя! Ой! Выходит! Высю, входит! И выходит! Куда ехать, показывай? Куда? Туда, дальше, да? Был бы у меня такой кот. А может и не женился бы никогда. Дни океана. Кто побеждает всегда и везде? Кто так же ловок, как рыба в воде? Мне ухаживать некогда. Вы привлекательны. Я чертовски привлекательный. Чего зря время терять.